Привет, аудитория! В эту субботу у нас пройдет очередной турнир UFC. Очередные убойные ночи UFC, UFC Fight Nights. UFC, UFC, UFC, UFC, И на очереди у нас бой основного Карла турнира в легкой весовой категории... Вру, в средней весовой категории между а, Крисом Кертисом и Джеком Хермансоном. Джеку Хермансону 34 года, это боец из Швеции. Провел профессионалов 29 боев, 22 из которых одержал победы. Является этот боец преимущественно борцовского стиля. Может он поработать в стойке, но все же борьба и партер это его стихи все действия в стойке ведут к попыткам переводов на нижний этаж. Блядь, октагона. Достаточно опытный боец. Достаточно давно он проводит бои с высокоуровневой позиции, но при попадании в топ-10 своей весовой категории начал чередовать победы с поражениями, что в принципе не есть хорошо. Из проведенных боев можно сделать вывод, что высококлассные ударники с хорошей борьбой или с хорошей защитой от перевода доставляют ему достаточно серьезные проблемы. Его оппонент Крис Кертис 35-летний боец из США провел в профессионалах 37 боев, чуть-чуть поопытнее в этом плане будет своего оппонента, и в 29 боях он одержал победы. Выходится он из бокса, что говорит о том, что боец предпочтительно работает в стойке, где обладает достаточно неплохими навыками. Имеет он накутирующую мощь в кулаках, что он частенько демонстрирует в своих боях, заканчивая их досрочно. Имеет неплохой кардио, плюс ко всему это думающий боец, который умеет распределять свое кардио, Кардио правильно по раундам, частенько оставляя силы на поздние раунды, где он наращивает темп. Также умеет он подстраиваться под своих оппонентов и выжидать своего момента, не форсируя события в бою. Врывался он в UFC на серии из пяти побед э, в других промоушенах и дополнил э, эту серию еще тремя победами конкретно в UFC. Не ожидал я, конечно, победы над Брэндоном Аленом. В бою Брэндон выглядел так, как будто Кертис случайно попал в полутяжелую весовую. Ален был больше, заметно крупнее, выше, и конечности тоже были у него гораздо длиннее, чем у Криса. Но хочу заметить, что Крис неплохо защищ... защищался от небольшого количество попыток перевода от оппонента пробил, пробивал ему в корпус и в голову и полови, словил его во втором раунде ударом справа и потряс и добил вот Почему я акцентировал внимание на Аллене? Да потому что Хермансон также будет крупнее Кертиса в бою. И это не будет для Кертиса проблемой, если Хермансон попробует воспользоваться этими преимуществами именно в стойке. С другой стороны, когда Алену выпала хорошая возможность пройти в ноги и перевести Кертиса, он это сделал вообще без особых проблем, кинув его как пушинку на конуаз. Но. Кертис быстро встал. Если такой шанс Кертис даст Хермансу, я думаю, Джек не упустит его, как это сделал Брэндон, и как минимум будет залеживать Кортиса, не давая ему встать. Также Кертиса переводил Андрюха Фиале. Тоже проходом многие без особых проблем. но ну, а навыки в борьбе и применяемость их от Фиалия вообще находятся на достаточно низком уровне. Поэтому я считаю, что Хермансон вполне под силу переводить Кертиса, и он будет это делать. И вообще, я думаю, что Бренда Налин сильно недооценил Кертиса. Было видно по расслабленному ведению боя и насмешкам этим по ходу, поединка, ну за что он сильно и поплатился. Ну а Джек тертый клач, думаю, такой площности он не допустит. Плюс ко всему Кертис выходит на короткое уведомление, что не сыграет ему на руку. Я, наверное, в этом бою попробую притопить за Хермансона, дать ему еще один шанс, бо в прошлый раз я ставил на него в бою с.. Как это Чулка зовут, который с Преры брался? Шон Стрикланд, вот, и моя ставка не зашла, тогда Хермансон проиграл. Ну вот я ему дам еще один шанс и попробую взять конкретно его победу за коэффициент 2-1. Не буду я тут думать про... ИС... Конкретный исход, решение или досрочка от Хермансона, вряд ли он отправит нокаут Кертиса, но при... ну, конкретно в стойке. Но, в принципе, если он его перейдет, то вполне может забить и в партере граунд-энд-паундом. А может и довести до решения, поэтому, ну на мой взгляд, это достаточно а, решо... рисковые варианты. Поэтому я просто поставлю на победу Хермансона за коэффициент 2-1. Вот. Ну, кто же со мной не согласен, может попробовать взять Кертиса победы кого-то, кого за коэффициент в, в принципе, Кертис вполне может переиграть. Если, конечно, он защищается от тейкдаунов, то вполне вероятно, что он может отправить Хермансона в нокаут. Вот. Вы же подписывайтесь на Телеграм-канал, ссылка находится в первом закрепленном комментарии под видео. Там я выложу в субботу варианты ставок на другие бои этого турнира, может быть в пятницу. Подписывайтесь, чтобы не пропустить этот пост. Также подписывайтесь на канал, стараюсь сделать для вас адекватную аналитику, подбирать интересные коэффициенты. Все, ставьте лайки, пишите комментарии. До следующего видео, пока!